и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.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 Этот один стих содержит потрясающее повеление. «Все тело Иисуса Христа, Церковь, было призвано Богом к тому, чтобы Его мир владычествовал и управлял нашими сердцами, умами и телами. Мир Божий должен быть арбитром наших жизней, как правитель, восседающий над всем. Если когда-либо было время, чтобы этот стих прозвучал, то это время сегодня. В этот час тревоги и замешательства. Откровение 6.4 говорит о рыжем коне, скачущем по всей земле с таким повелением. «И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Человек на рыжем коне скачет сейчас по всей земле, отнимая мир и держа окровавленный меч. Он промчался через Советский Союз, унося с собой весь мир». Несколько лет назад мы были свидетелями полного разрушения безбожной коммунистической империи. Проскакал Рыжий Конь, и теперь там гражданские войны, беспорядок, распри, хаос и замешательство. В бывшей Советской Республике Грузии воинствующие партии не имеют никакого сострадания. Три гражданских самолета были сбиты, и сотни людей погибли. Югославии больше нет. Рыжий Конь проскакал через эту, до этого мирную страну, сделав ее разбувшивавшимся адом гражданских войн и споров. Жители Боснии, сербы и кроаты разделились, и вспыхнула жестокая ненависть, страх и пролитие крови. Они убивают, насилуют тысячи людей без всякой жалости. Исчезает мир в Южной Африке, Западной Африке, Сомали, Корее, Ирландии и странах, о которых мы почти не знаем. Рыжий конь скачет по всем этим странам, отнимая мир и не оставляя ничего, кроме войн. Как написано у пророка Иеремии, «Ждет мира, а ничего доброго нет, времени и исцеления, и вот ужасы». Возлюбленные, это все является исполнением Откровения 6.4. «Рыжий конь был выпущен, и повсюду, где он проскачет, он оставляет посади национальный дух ненависти, расовые войны. Католики против протестантов в Ирландии, сербы против кратов, мусульмане против христиан, белые против черных, черные против азиатов. Народы, которые целыми десятилетиями жили в мире, теперь ввергаются в дикие оргии ненависти и садизма. Кто бы мог подумать, что мы доживем и увидим такие дни насилия и кровопролития. Но что больше всего поражает меня, то это то, что многие американцы, Среди них, к сожалению, и христиане самодовольно реагируют на это, рассматривая Америку как мирный остров. Мы сами себе говорим, Бог никогда не придет в Америку, чтобы отнять у нас наш мир. Это правда, что Америка считается гаванью мира в беспокойном мире. Наши берега были неприступными крепостями, на которые не могли посягнуть никакие чужеземные войска, Люди со всего мира едут сюда, чтобы сохранить их деньги, их семьи, но очень скоро все это отменится. Рыжий конь был выпущен, и он не минует безбожную Америку в то время, когда он отнимает мир во всем мире. В течение прошлого года я слышал храп из стук копыт этого коня. Он скачет на ветрах, направляясь к американским берегам, и он скоро промчится через наши города, забирая весь мир и порядок. На чем авторитете я основываюсь, говоря все это на Божьем слове? «Нечестивым же нет мира», — говорит Господь. Это пророчествовал Исайя. Даже самых... Либеральных взглядов люди теперь признают, что Америка превратилась в злую, безбожную страну. Никто не может понять наше разнузданное общество. Сейчас скачет рыжий конь апокалипсиса. Скоро навеки отнимется от нас наш мир, и на его месте будет окровавленный меч». Растущий дух ненависти и убийства займет его место. Города будут в огне, оружейная стрельба, мятежи и кровопролитие наполнит улицы Америка превратится в кровавую военную зону. Несколько лет назад я пророчествовал, что в грядущие, в будущие дни, больше, чем тысячи пожаров охватит город Нью-Йорк. Сегодня, каждый раз, когда я смотрю из окна моей квартиры на город, я мысленно вижу эти пожары. Я ощущаю запах дыма, и я слышу стук копыт рыжего коня. Многие христиане не желают ничего этого слышать. Мы не хотим слышать ни о каких бедствиях и войнах. Они нас сильно расстраивают и пугают. Мы лучше будем сидеть перед нашими телевизорами, где там ничего не угрожает нам. Но эти бедствия и войны — как раз то, о чем говорит Библия, чтобы нам быть готовыми к этому. Наш взгляд на жизнь скоро полностью изменится. Как мы молимся, как мы мыслим, все будет по-другому. Коренные изменения всегда следуют после того, как у народов отобран мир. Всего лишь три года назад главной проблемой Югославии было то, как расширить туризм. Страна поднималась после долгих лет кризиса, готовясь войти в двадцать первое столетие с увеличенной производительностью и товарообменом. Туристы начинали посещать многие мирные, привлекательные, прибрежные места. Теперь война пришла в Югославию. Там на улицах льется кровь, ужасающее насилие и убийство происходит каждый день. Все в Югославии изменилось. Люди там больше не сосредоточены на строительстве производств, увеличении туризма, уходе на пенсию, улучшении их домов. Нет. Внезапно, за одну ночь, их страна оказалась в военном смятении. Сегодня они думают только о выживании, где найти достаточно продуктов питания на следующий день хотя бы, как пройти четыре блока с водой и не быть убитым у снайпером, как прожить следующую неделю, чтобы жена или дочь не были жестоко изнасилованы. Все их мышление изменилось, потому что от них был забран весь мир. Приближается в Америке время, когда мы перестанем алчно мыслить о материальном. Скоро христиане перестанут думать о супружеском нисходстве, о подходящем им зубном враче, о подходящей школе, кредитных счетах, о прическах, о торговых центрах, об отпусках. Вместо этого мы будем думать, куда отослать мне моих детей, чтобы сохранить их от кровопролития. А может, кто-то сумасшедший придет и подожжет наш дом? Имеем ли мы достаточно продуктов питания до конца недели? Пожалуйста, Боже, скажи, что мне делать? Наши умы не будут больше заняты нашей психологией, эгоизмом, удобствами, депрессией. Мы больше не станем молиться, Боже, благослови прожитую... Неделю и благослови дальше мне прожить, исправиться с моими детьми и их проблемами. Нет, мы не будем больше думать просто о каких-то своих нуждах, мы будем думать о выживании. Мы будем думать о полном распаде нации, находящемся под судом Божьим. Америка уже имела гражданскую войну, и президент Линкольн назвал ее судом Божьим. На этой войне север сражался с югом, теперь же мы увидим другую гражданскую войну, и она не пройдет в тихом и мирном местечке, как Гетсбург. Она будет проходить вокруг нас, в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Лос-Анджелес, Бостон, Хьюстон, Даллас, Детройт, Сент-Луис, Сан-Франциско, Денвер. И это кровопролитие превзойдет все наше воображение. Но наряду со всей этой тревогой, грядущей на нас, я хочу заверить вас об одном. Что бы ни случилось с Америкой или другими странами мира, никакие силы ада не смогут лишить вас мира Божьего через Иисуса Христа, который Он дал нашим душам. Божьи дети будут управляться Его миром. Рыжий конь и его всадник никогда не отнимут на нас мира, который Бог вложил в наши сердца, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Почему Господь повелел ранней церкви, чтобы его мир владычествовал в жизни? Потому что Он знал, что скоро грядет, и Он хотел их к тому приготовить. Всего через несколько лет невероятное смятение внезапно постигнет их. Они будут пытаемы и преследуемы. Они увидят трудные времена, потерю домов, конфискацию всего имущества, нападению злобных людей, которые будут думать, что, убивая их, они этим угождают Богу. Бог предупреждал их и приготавливал их. Вы должны быть утверждены в Моем мире, потому что только это проведет вас через все невероятные испытания и перемены, которые ожидают вас впереди. И, как написано, «И Бог мира будет с вами». Сейчас в Америке фальшивый мир проносится через многие церкви. Мир, который исчезнет в приближающие тяжелые дни, — это фальшивый мир упрямых и ослепленных грехом христиан. Моисей называл таких людей «самонадеянными», «обманывающими самих себя». Он предупреждал Израиль, что проклятие придет на всех злых, непослушных детей Божьих, кто живет в идолопоклонничестве. Он говорит, что они, как пластырь будут закрывать свои грешные пути лживым чувством мира. Как написано, «Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». И пропадет таким образом. Здесь Моисей описывает Дитя Божие, которое решило удовлетворить свою похоть к злому. Он найдет лживую доктрину, которую скажет ему, что он спасен, что ему на небе приготовлено место, и он может продолжать повторствовать своим грехам. Он сам себе говорит, «Я буду поступать, как мне угодно, и я не потеряю мира в моем сердце». Скоро произойдет падение всего фальшивого мира в Америке. Когда рыжий конь проскачет через Америку, когда наши города окажутся в пламени огня, разгорятся расовые бунты, федеральные войска и танки пойдут по нашим улицам, весь фальшивый мир исчезнет, как пар. Думаете ли вы, что фальшивый мир тогда устоит? Нет. Каждый лжепророк, действующий сегодня, будет постыжен, Стыдом, и он должен будет скрыться. Люди больше не будут слушать их телевизионного вопля ⁇ Пошлите мне 100 долларов ⁇ Вместо того, люди будут разбивать их телевизионную аппаратуру в гневе против такой глупости. Проповедники, которые стояли за кафедрой, и говорили «Мир и безопасность» увидят, как их церкви распадутся на части. Отчаявшиеся мужчины и женщины будут стоять посреди собраний и вопить. «Пастор, что происходит? Это не то, что ты говорил, то, что будет, что говорит Библия!» Но он не будет знать, и люди обратятся к нему, крича «Ты обманывал нас!» Сегодня. Весь мир смотрит на Россию и с трудом верит в то, что там происходит. Но скоро весь мир посмотрит на Америку и не поверит в то, что увидит и услышит. Бог говорит, «Я сделаю что-то такое невероятное, что у них от этого будет звенеть в ушах». Они остановятся и скажут, что происходит. Уже в Европе говорят, не езжайте в Америку, вас там могут убить. За главе газет кричат «Кровавая Америка», «Страна насилия», «Американские убийства». При виде всего этого потрясающего хаоса люди возопеют. Есть еще где-либо мир и безопасное место. Америка была последней нашей надеждой, где мы еще можем найти мир. Но мира нигде не будет. Библия говорит, что на весь мир придет великая внезапная пагуба. Ибо когда будет говорить «Мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как муга родами постигает имеющуюся в очреве и не избегут. Умолять Тебя готов я день и ночь. Боже, во грехах прошу Тебя помочь. Не могу я встать и за Тобой идти. Тебя молю я, Боже, не пройди, нету слез излить весь стон души моей, в сердцу боязно бродить среди теней, дай мне не погибнуть, в суете, сует, дай хотя бы на мгновение видеть свет. Полюбить тебя всей силою души Поднимаясь вновь, дай мне к тебе спешить Дай надежду, веру, сердцу дай любовь Без тебя нет жизни, остывает кровь Я хочу понять, зачем я здесь живу для чего старею, для чего умру? Неужели мою дел слепая тьма И душа прорваться к свету не смогла? Понимаешь, я хотел лишь только знать Что всегда готов ты грешника обнять я хочу лишь верить, ты меня простишь Ночь души рассеешь, сердце сохрани Я не поверю никогда меня с собой наедине Дай мне жить с тобой, с тобою умереть Дай мне, Боже мой, лицо твое утреть Полюбить тебя всей силою души Поднимай и дай мне к тебе спешить Прозвучала композиция в исполнении Дмитрия Ватули «Ночь души». А я напоминаю, что вы слушаете программу «Вестник пришествия», подготовленную по проповедям Дэвида Вилкерсона. Тема сегодняшней передачи «Рыжий конь апокалипсиса». У микрофона Сергей Кришня. Я хочу показать вам, какое значение имеет то, когда Божий мир управляет нашим сердцем в тревожные времена. Дух Святой сказал мне два важных пункта. Первый пункт. Не огорчайтесь, если Бог недостаточно быстро отвечает на ваши молитвы. Апостол Павел писал, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением» Открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Когда я недавно прочитывал это место, меня поразило нечто, что я раньше не замечал. В нем Павел говорил, как нам перестать волноваться и идти к Богу с молитвой и прошением и благодарить Его за ответ. Но Он ничего не говорит о получении ответа. Павел ничего не говорит о слове «вразумления, освобождении, чудесах, исцелении. Вместо того он говорит, что мы получили дар, дар мира Божьего. Бог отвечает на все наши желания и прошения посредством того, что дарует нам свой мир. «И открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, которого превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Другими словами… Божьим первым ответом на наши молитвы и сердечный вопль является Его мир. Все молящиеся люди имеют одну общую черту. Как бы плохо они себя не чувствовали, когда они идут молиться в свои тайные комнаты, они выходят оттуда, наполненные Его миром. Видите ли, Бог ограничивал себя своими законами управления. Оно известно как Провидение Божье. Он везде и повсюду совершает свои дела, приготавливая сердца людей и управляя событиями. Но пока его провидение говорит и как бы подготавливает ответ на твою молитву, он говорит, «Я пошлю тебе не то, что ты думаешь, что тебе необходимо, а то, что я знаю, что тебе необходимо, мир, сердце и ума». Большинство молитвенных христиан скажут вам, что они все еще ждут ответы на многие свои молитвы. Возможно, они молились усердно и горячо, с постом и со слезами, и даже целыми месяцами, а может быть, даже и годами молились, и все равно не получили ответа. Однако они ждут с миром в сердце, полностью убежденные, что Бог работает над ответом, и что в Его время и Ему одному известны, каким образом придет ответ». Многие из нас борются с Богом в молитве, мы умоляем Его с воплем и со слезами стремимся в небесные ворота, мы требуем исполнения каждого обетования. Но проходят дни, недели, месяцы, и мы начинаем удивляться: Господи, почему ты не отвечаешь? Что заграждает мою молитву, или я что-то сделаю, что могло быть неугодным Тебе, или огорчить тебя? Но факт в том, что Бог уже сказал нам, «Вот вам мой мир, который превыше всякого ума! Примите его! Пусть он господствует в вашем сердце, пока я работаю над вашей ситуацией для вашего же блага!» Мы должны хранить Божий мир, покуда его обетование готовится для нас через Святого Духа. Апостол Петр говорит нам, что Бог обещал нам новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Видите ли вы, что это будет? Исполнит ли Бог свое Слово? Да, Он исполнит, но еще не время. И до тех пор мы должны благоразумно ожидать, пребывая в мире, а не в отчаянии. Итак, возлюбленные, ожидая сего, старайтесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Часто мы выпьем, «О Господи, говори ко мне!» Ты сказал, что твои овцы знают твой голос, и мне надо услышать слово от тебя. Я ничего не буду делать, пока ты не проговоришь ко мне. И мы ждем и ждем, и этот спокойный, тихий голос, чтобы он к нам говорил. Но Господь уже сказал нам слово, а мы почему-то не узнали его. Книга Осии дает нам подробную картину, как Бог говорил Осии. Ефрем. Они не сознавали, что я врачевал их. Ефрем в этом случае представляет собой истинный народ Божий, и Господь говорил, «Я отвечал моему народу, но они не узнали. Я услышал их вопль и дал им мой мир». Действительность же такова, что нам нет больше извинений за то, что мы уходим из наших тайных комнат разочарованными и неудовлетворенными». Вы можете сказать, «Я так искренне молился, я был открыт душой и готов к слышанию, но я ничего не услышал». Нет, вы слышали. Вы слышали «Мир мой даю вам». Он врачевал вас, и вы даже не знали об этом. Он дал вам мир, но вы им не наслаждаетесь. Вы вышли после молитвы и все растеряли, потому что не применили его соответственно». Крепко держитесь за Его мир. Пусть Он управляет и владычествует в вашем сердце. И второе. Вам придется много с чем расстаться, прежде чем Его мир сможет управлять вами. Если вы желаете, чтобы Божий мир владычествовал в вашей жизни, то вы должны прекратить делать некоторые вещи. Вам надо перестать воображать, пытаясь узнать, каким образом Бог все устроит для вас. Вам надо перестать волноваться и раздражаться, как написано, не заботьтесь ни о чем. Вам надо перестать указывать Богу, что Он, по вашему мнению, должен сделать и что будет лучше всего для вас. И более того, вам надо перестать думать, что вы полный неудачник. Перестаньте думать, что вы неугодны Богу. Самой эффективной сатанинской ловушкой для лишения христиан мира является то, что убедите их, что они должны прикладывать физические старания, чтобы угодить Богу. Он натягивает сеть для меня почти все время. Иногда, когда мне нужно тихое место для молитвы, я еду два часа в холмистую местность Пенсильвании. Я недавно был там, славя Господа и наслаждаясь Его присутствием, любуясь зелеными полями и лесами, но внезапно что-то как ударило меня. Я почувствовал, как вроде я недостаточно тружусь для Господа. Я молился, Господи, я ничего особенно не совершаю для Твоего Царства. Все, что я делаю, это только молюсь, готовлюсь к проповеди, хожу в церковь и проповедую. Весь мир направляется в ад, а я ничего не делаю. Посещали ли вас такие мысли? Вы делаете все, как знаете, и все, чтобы это было угодно Господу, однако не чувствуете себя святыми». Я знаю, что я чувствовал. В действительности, я даже затрудняюсь сказать, что я когда-либо чувствую себя святым. Даже в самые лучшие времена, даже когда я проповедую с помазанием Святого Духа. Вы скажете, «Ты, брат Давид, ты временами чувствуешь, что ты еще недостаточно трудишься для Бога?» «Да. Дьявол приходит и заставляет нас чувствовать себя недостойными» несовершенными, и мы теряем мир, попадая под эти ужасные чувства. Послушайте, как молился о нас Павел. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Павел говорит, вы должны быть полны надежды, радости и мира в вашем хождении с Иисусом. Дорогой святой! Возможно, что ты сейчас идешь через глубокие воды. И я не имею в виду грех, искушение или испытание. Я говорю о событиях, которые атакуют тебя сверх твоих сил и которых ты не понимаешь. Всякого вида ветра и волны заливают тебя, и ты не понимаешь, что происходит. Эти события происходят в твоем доме, в твоей церкви, на работе и со всех сторон. Обратись к нему и скажи, «Господи, ты моя няня и кормилица». Заботься обо мне, позволь его миру владычествовать в твоем сердце и управлять всею твоей жизнью.